Всем здрасте! Многие из вас будут употреблять крепкие напитки на Новый год. Поэтому, какой же новогодний стол без закуски? Покажу-ка я вам сегодня очень простой и в то же время очень симпатичный рецепт закуски для вашего стола. Но для начала мы быстро откроем вот эту коробку. Приехал очередной подарок от моих керамических друзей из Славянска. Сейчас посмотрим. Может здесь есть что-то интересное из посуды, что можно будет прикольно использовать для новогоднего, вообще на Новый год, для подачи, для импровизации. Интересных рецептов. Итак. Вот это, вот это очень интересно. Я вот даже... Вот, вот так правильно. Это садж. Это для подачи горячих блюд. Сверху ставится какая-нибудь какая глиняная жаровня. А снизу ставится меньшей формы. Тоже глиняная посуда. И в нее бросается уголь. И вот держит постоянно в тепле. Очень интересная штука. А в свободное от приготовления время... Ее можно даже под цветы использовать. Красиво. Класс. Так, второй момент. Что-то интересное из посуды. Что-то интересное. Да тут вообще клондайк целый. Так. Все достаем и все быстро смотрим. Так. Крышечка. Это супница. Нет, сюда она ну, можно сказать, вот смотрите, вот таким образом оно ставится, но в таком случае просто стоит супница. Бокальчик под пиво. Ой, какой симпатичный, еще маленькая жульенница, класс! Ух ты, красивая какая! Обалдеть! А вот это легкое. Это даже для подачи вареников, пельменей, жаркого какой-нибудь. Тоже очень симпатично. Класс! Ребятам спасибо! Очень-очень интересно у них посуда. Если вы регулярно смотрите мои видео, то вы обратили внимание, что я часто использую глиняную посуду в приготовлении. Ну, это удобно, ребят, это кайф. И мы еще попробуем даже что-нибудь в ней пожарить. Эта посуда классно вписывается в интерьер кухни, классно вписывается в сервировку стола. Поэтому, если кому-то интересно, пишите в комментарии, пишите, там у меня есть две ссылки в описании к видео, в инстаграм, переходите в директ, стучитесь. Помогу, подскажу, где взять. Посуда класс! И мои друзья еще вложили подарочный сертификат, подписали его. Денис, спасибо за вашу работу. Отличные рецепты. Все женщины восхищаются видеорецептами. Особенно нравится приготовление курицы на курнике. Есть э, рецепт такой я готовил очень интересно с картошкой. И с картошкой я делал, и с э, рататуем. Добавляем на сайт, в планах добавить на все позиции видеорецепты. Хотели бы, чтобы упомянули Керам-Клуб. Керам-Клуб находите, можете у них напрямую покупать, можете через меня. Я с удовольствием вам помогу в этом. Если есть возможность, в описании ссылку на сайт. Сделаем. С нас посуда, потом можете дарить ее друзьям. Все, ребят, покупаем Керам-Клуб. А теперь давайте быстро сделаем закуску. Огурец Анчоус. И соевый соус. Это все, что мне понадобится. Огурец у меня, к сожалению, вот такой. У вас наверняка под Новый год будут длинные, тепличные, гладкие, зеленые. В этом рецепте лучше, конечно, использовать длинные огурцы. Но я вам покажу на примере вот таких. Для начала возьму овощечистку и сделаю на них рисунок. Ну, Рисунком это, конечно, назвать сложно, но... Попытаемся что-то сделать с длинными зелеными огурцами работать, конечно, будет удобнее. Теперь их нужно красиво нарезать бочонками. Причем так, чтобы их можно было красиво выставить. Вот как-то так. Теперь берем чайную ложку и аккуратненько выбираем середину. Причем отверстие должно быть не сквозным. Стараемся, чтобы огурец не лопнул. Почему с зелеными длинными огурцами Будет легче делать такой рецепт, потому что они внутри даже сами по себе мягче и делать, выбирать серединку гораздо легче. Теперь анчоус. Покупаем готовый в магазине, продаются в супермаркетах, цены разные, выбирайте. Надо красиво сейчас упаковать. Анчоус можно прям с косточками, они промаринованные вообще без проблем. красота получается уже здесь не хватает только нескольких цветов одного цвета соевого соуса здесь моя вам рекомендация если есть возможность найдите пожалуйста соус перияки потому что сейчас я вам попытаюсь показать Смотрите, соус соевый, он очень жидкий и фактически им можно, без проблем вообще. Сейчас даже вот другой достану. Можно, но если обычным жидким соевым соусом, то просто несколько капель надо капнуть вовнутрь и все. Потому что соевый соус, растекшийся по тарелке, будет ну, не очень красиво. А вот соусом терияки уже можно сделать покрасивее. Благодаря его густоте можно делать рисунок прям по тарелке. и пахнет классно уже. И еще один штрих. Добавлю немножко черного кунжута. Получается вай-вай-вай. Вот такой подачей закуски Заметьте, простой огурец, анчоус и соевый соус. Вы точно удивите своих гостей. Напишите в комментариях под этим видео рецепт своей любимой закуски. Мне бы хотелось увидеть необычные рецепты. И самый, на мой взгляд, необычный рецепт я с удовольствием приготовлю и покажу всем подписчикам до нового года. А автор рецепта закуски, которую я выберу, получит от меня вот эти прекрасные жульенницы, в которых вы будете готовить с удовольствием. Ну и традиционно подписывайтесь на канал, лайкайте мои видео и давайте успеем вместе приготовить 50 новогодних рецептов до Нового года.